Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона. Вас, наверное, интересует, почему же и как я получала три года права, если в среднем люди учатся два с половиной три месяца. В этом и последующих видео я расскажу об этом, но кратенько я записалась в автошколу в 2016 году и получила свои права в этом году в феврале, а записалась в мае 2016 года. Итого получается почти три года, ладно, обманула. Хо, вы можете закрывать видео. Информация про автошколу, про то, как учиться, что, на что обращать внимание, на что не стоит обращать внимание, про штраф в 30 тысяч рублей, который мы платили, об этом я расскажу в одной из частей видео, их будет всего три. Начнем с того, что я получила права свои в 30 лет, хотя автошкола была шаговой доступности, то есть мне нужно было пройти меньше минуты от своего подъезда до автошколы, и это не способствовало тому, что я хотела получить права. Просто не было перспективы, что в семье появится машина и как бы необходимости я в этом не видела. Но когда я начала сдавать, я убедилась в том, что лучше бы это делала в школе или на первых курсах э, института. Потому что на обучение тратится огромное количество времени. Тебе кажется, что когда ты повзрослеешь, у тебя будет больше времени, но на самом деле, чем взрослеешь ты, ты становишься, тем больше у тебя обязанностей, тем больше у тебя различных возможностей, дел. И выделить время на автошколу становится все труднее и труднее. Хотя, казалось бы, заработок позволяет Первое, после того, как вы получите права, через два года вы сможете пользоваться автомобилями сервиса CarSharing Второе, если вы путешествуете, то сможете брать в аренду автомобили И я посмотрела несколько сайтов, по крайней мере, российских во многих не требуется никакого стажа. То есть после получения вы практически сразу можете взять автомобиль, но это уже на свой страх и риск. Третье. Когда вы начинаете учиться в автошколе, даже когда вы сидите на пассажирском сидении рядом с водителем, вы уже подсознательно начинаете обращать внимание на знаки, обращать внимание на движение. Все это у вас откладывается в голове, и вы невольно начинаете обучаться через насмотренность. Четвертое. Если у вас есть друзья, то они смогут вам давать машину, и вы уже можете потихонечку начать практиковаться, потому что у вас есть уже права. И есть еще такой нюанс, что когда вы получаете права, если родители, например, пишут о страховку, страховку, да, но даже если вы не будете ездить на этой машине, это тоже дает какие-то вам бонусы. Точно не могу сказать а, на эту тему, если вам интересно, почитайте и найдете в интернете. Найдете же? Я рекомендую начать учиться в конце весны и закончить сдавать учиться в середине осени ну до зимы потому что видна разметка светло на улице после работы сухо на дорогах то есть во время сдачи у вас не будет такой проблемы что вы откатываетесь назад из-за чего вы можете не сдать но рекомендую все-таки хотя бы один раз отъездить в темное время суток потому что ночное вождение это свои нюансы и их нужно иметь в виду и несколько раз проездить по скользким дорогам, но это можно сделать уже даже после сдачи на права, было бы желание. Сразу скажу, я за механику, потому что, плюс много, автомат и механика стоят одинаково, но после того, как ты отучишься на механике, ты сможешь есть и на автомате, и на механике вариант для богатых. Вы можете сначала отучиться на автомате, а потом отучиться на механике. В этом есть свои плюсы, потому что, когда ты учишься на автомате, у тебя внимание не расфокусировано, ты следишь только за дорогой, практически не следишь за переключением скорости, а только заднюю скорость надо включить. А когда ты ездишь на механике, тебе мало того, что нужно следить за дорогой, тебе еще нужно умудриться сделать так, чтобы машина не заглохла. Переключать каждые 20 км в час скорость – это очень и очень сложно. Поэтому, если у вас есть такая возможность, вы можете сначала научиться на автомате, научиться ездить по дорогам, а потом уже быстренько сдать механику. Для вас это уже не будет никакой сложности. Я знаю, одна девочка так вставала, мы познакомились, когда стояли в очереди на экзамен. И она отлично ездила, я вам скажу. На что рекомендую обратить внимание, когда вы выбираете автошколу. Если вы будете учиться не дистанционно, а хотите приходить на теорию то обратите внимание на то, где находится автошкола. Это будет либо рядом с работой, либо рядом с домом. Дальше уточните или узнайте, входит ли бензин в стоимость авто обучения, потому что мало ли что может быть. На моем случае входило. Звоните и уточните, сколько будет стоить занятие практическое, одно занятие практическое. Можете по сравнивать по разным автошколам и выбрать, дешевле. Какое количество инструкторов, какая у них загруженность. Ну, наверное, вам, скорее всего, соврут, что лишь бы вы записались именно к ним. И обязательно почитайте отзывы про ваши автошколы и поспрашивайте у друзей, кто где учился. Справки. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Справки 6 врачей, которых нужно пройти. Теоретически вы должны пройтись по этим всем врачам сами, находить их в больницах поликлиниках и ходить к ним с этой бумажкой. Эту бумажку вам выдадут вот в автошколе. Но наша автошкола такая любезная и хорошая сказала, что четверых врачей мы можем пройти в соседнем кабинете. То есть организатор, владелец автошколы пригласил четырех врачей. И заплатив а, примерно около 1000 рублей, мы могли пройти четырех а, врачей не выходя из автошколы. Ну, э, врачи там чисто символические для того, чтобы были. Даже те, у кого было плохое зрение, у них проверяли зрение и когда ставили печать, сказали, что они рекомендуют им приобрести очки. То есть они ставили печать, даже несмотря на то, что плохое зрение. Но это ладно, на их совесть. Но двух врачей мне нужно было пройти самой. Это нарколог и психоневролог. С этим были небольшие сложности, потому что мне нужно было поехать в определенную поликлинику, она находилась очень далеко от дома, я добиралась до туда полтора или два часа. Я думала, что это самое а, сложное в получении этих справок, но оказалось, что все еще сложнее. Я пришла к психологу, отсидев огромную очередь, и он мне говорит, ваша временная московская прописка не позволяет мне выдать вам справку здесь, езжайте к себе домой, а я живу на минуточку, жила тогда, прописана была за 800 километров от Москвы, мне нужно было ехать туда 12 часов, и он сказал езжайте туда и возьмите справку там. Очень просто. Я вообще была в шоке, офигела и начала выяснять, ну, неужели нельзя как здесь получить справку все-таки временной регистрации. Я все время жила в Москве, училась в Москве. В общем, он пошел мне на уступки, стал задавать вопросы, чтобы проверить на то, насколько я адекватный человек. Что забавно, я заметила, что он некоторые вопросы повторял по несколько раз, как будто бы до этого не слушал ответы. Мне кажется, он просто как-то выводил на эмоции, чтобы проверить, как я... Раздражаюсь или не раздражаюсь И следующая печать у нарколога Тоже прошло довольно быстро Я сидела, наверное, там одну минуту Он спросил, пью ли я, курю ли я Употребляю ли наркотики Эти справки не нужно получать До прихода в автошколу Это когда вы придете в автошколу Когда вы подписываете договор Вам нужно выбрать, какое количество занятий Вы должны будете отъездить Прежде чем закончите автошколу Варианты 5, 10, 15 или 28 занятий сама школа, естественно, говорит о том, что нужно получить все, проучиться все 28 занятий. И это самый правильный, единственный правильный вариант. Но... Я спрашивала у мужа, сколько он брал занятий, и он брал 10 занятий на обучение, ему этого хватило, я же брала 15 занятий. И Итог такой, если у вашей семьи была, есть машина или была машина, вы сидели за рулем, знаете, где там как, что включается, как пары включаются там тому подобное, то берите 10 занятий. Либо если в вашей семье никогда не было автомобиля, то берите 15 занятий, вам этого будет достаточно. Если что, то вы купите дополнительные практические занятия, есть такая возможность, об этом вам всем расскажет. И когда вы подписываете договор, и вы платите 12 тысяч рублей в среднем, и эти 12 тысяч рублей они покрывают только обучение теории. Практические занятия вы будете оплачивать по факту, когда будете ездить с инструктором, то есть садитесь в машину, отъездите полтора часа, полтора часа, выходите из машины и платите за это 500 рублей. Одно занятие 500 рублей во время обучения в автошколе. И вот посчитайте сами 10 умножить на 500 или 15 умножить на 500. Я брала 15, в моем случае 7500. Сколько длится обучение? На многих сайтах пишут 2,5-3 месяца и потом вы получите права. Гарантированный результат, но по факту теория действительно заканчивается через 2,5-3 месяца, но вы еще будете ездить свои практические занятия, свои 10-15 занятий и только потом сможете начать сдавать экзамены. И еще один такой нюанс, что если вы захотите, например, после 8 занятия сдать экзамен то у вас это не получится, потому что когда вы подписывали договор, вы выбрали энное количество занятий, которые вы хотите отъездить, и пока вы их не отъездите, вас к экзамену не допускают. Дистанционная теория, я не знаю, как проходит, но логичнее, представить, что, логичнее предположить, что когда вы, вы либо подпис, подключаетесь на онлайн-трансляцию теории, либо потом смотрите ее в записи. Если же вы приходите на само занятие, то оно длится примерно 3 часа, меня занятия будет небольшая переменка, чтобы перекусить и так каждую неделю по одному занятию. А на теорию стоит ходить, потому что там на жизненных примерах объясняются наискучнейшие правила дорожного движения. Они такие скучные, что их очень тяжело понять и очень тяжело наложить на, на реальную жизнь потому что они сухие и а-ля как законы звучат. И еще, когда мы ходили на теорию, было одной из сложнейших тем, была одна из сложнейших тем, это жесты гаишника, вот когда а, светофор ломается, на перекресток выходит гаишник и он а, регулирует дорожное движение. И вот эти жесты, они довольно тяжелые для понимания, и чтобы мы наверняка поняли. Эту сложную тему преподаватель предложил нам поиграть в игру, что мы являемся уже водителями машин. Поставил нас на якобы перекрестке и показывал жесты. Мы должны были понять, можно нам ехать сейчас конкретно в наше направлении или нельзя. Это очень хорошо запоминается и рекомендуем ходить на теорию обязательно. Итак, давайте подведем итог, сколько в итоге денег вам понадобится в среднем на обучение в автошколе. 12 тысяч рублей на подписание договора, на оплату теории, 7500 рублей на... 15 занятий по 500 рублей. На получение справок примерно 2000 рублей. Также у вас будут дополнительные плат, траты на время экзамена и после того, как вы закончите школу. То есть во время того, как вы будете сдавать экзамен, нужно будет оплачивать аренду машины. Аренда будет стоить 800 рублей. Каждый раз. То есть если вы один раз заплатите 800 рублей, не сдадите, приходите в следующий раз опять платить 800 рублей, опять не сдаете и платите так каждый раз, когда приходите на экзамен. Если вы если автошколу и вам нужны дополнительные занятия э, инструктора, то занятия будут стоить в три раза дороже. Полтора часа будут стоить 1500 рублей. Можно найти инструктора не из своей автошколы, тогда возможно вы сможете покупать занятия и за 1000 рублей. Поэтому в среднем вам понадобится тысячи на то, чтобы закончить автошколу и дополнительные траты в зависимости от ваших способностей на то, чтобы сдавать экзамены. Да. В следующем видео я подробнее об этом расскажу. И также, почему вам стоит посмотреть следующее видео, там я расскажу, почему я так долго училась в автошколе и как нас оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это было интересно. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь Пока!